иду замуж для того чтобы ответить на этот вопрос нужно себе сказать я готова жить с мужчиной который будет со мной спать два раза в неделю и заниматься сексом многие женщины в этот момент ответят нет вот если вы готовы сказать «да», то выйдите замуж очень быстро. Если вы готовы заниматься с ним ежедневно или через день, то уже послезавтра выйдите замуж. Только надо честно, вот сто процентов. Если у вас есть такое желание, выйдите. Если этого желания нет, не выйдите. Говорю это серьезно. Обычно так устала от одиночества. Готовы? сто процентов выйдете. В ближайшее время причем. Супер. Это же супер. Только это должно быть... Всегда об этом помните. Видя другого мужчину, который холостой или который на вас смотрит, всегда знайте, что у вас должны быть мысли. Это мысли...